Разберем решение классической задачи небоскребов. В чем условие? Необходимо заполнить сетку цифрами от 1 до n, так чтобы цифры не повторялись в трех столбцах. Каждое число, каждое внутри сетки представляет собой здание соответствующей высоты. То есть, скажем, один из в один этаж, два здания в два этажа и так далее. Мало цифры вне сетки показывают, какое количество зданий видно с соответствующей стороны. Например, с этой стороны видно здание высоты 3 и высоты 4, потому что эти два здания ниже, и они закрываются. С этой стороны видно здание все, все четыре здания высотой, потому что ни одно из них не закрывается с другим. Ну и так далее. В нашей задаче сетка размера 6 на 6 то есть у нас здание от 1 до 6. Опять же, в любой строке, в любом столбце шестерка всегда будет видна. Если снаружи стоит двойка, это означает, что видна шестерка и еще одна цифра, которая, собственно, с краю. Все остальные цифры не видно. Попробуем начать расстановку с шестерок, с больших цифр. В этом столбце шестерка не может быть в нижней клетке, не будет видно три здания, Так не может быть здесь. Не может быть в третьей клетке закроется цифру справа и двух верхних. Значит шестерка только здесь. В этой строке слева должно быть видно три здания. Справа должно быть видно 4 здания, то есть шестерка должна стоять здесь, чтобы не закрывать ни четверку, ни тройку. В этой строке слева должно быть видно 5 зданий, то есть шестерка не может быть находиться в первых 4 клетках. Она не может находиться здесь, потому что уже стоит шестерка, поэтому поставим ее сюда. Осталось шестерка, кстати, в верхнем строке, причем она не может находиться здесь, здесь, здесь, здесь. Только только в этих двух клетах она может находиться. В нижней строке, опять же, она не может находиться слева, может находиться только здесь или здесь. И в этой строке. Вот у нас возможные места для шестерок отмечены. Но заметим, что если мы поставим шестерку сюда, то нам придется поставить пятерку здесь. И в этом случае с этой стороны справа будет видна пятерка, будет видна шестерка, где бы она ни находилась. И будет еще видна вот эта цифра. То есть здесь будет больше два здания. Поэтому здесь шестерка находиться не может. Если она находится здесь не может, значит она находится вот здесь, здесь. Ну и в углу. Все шестерки мы расставим. В первую очередь за пятерками. В этой строке должно быть видно два здания, видна шестерка и вот это здание, это пятерка, она должна закрывать все остальные. В этом столбце, опять же видно, должна быть пятерка, она должна быть ниже шестерки, потому что вверху быть не может и должна закрывать все здания для двойки, то есть она самая нижняя пятерки. В этой строке пятерка не может быть близко сюда, чтобы было видно 5 зданий, то есть она и не может быть справа, значит она только здесь. У нас осталось поставить пятерку в этой строку. Опять же, Чтобы не закрыть четверку, она не может быть здесь и, и здесь. Здесь она быть не может, потому что пятерка уже есть. Здесь она тоже быть не может, чтобы не закрыть тройку. Значит, она только в этом месте. Теперь этой, на самом деле в этой строке у нас вид, видны все здания. Справа видно все 4, справа слева видно все три. значит, вот это здание. Не может, быть высоты, то есть не может быть ниже, чем 3. То есть здесь 1, 2, 3. Но 4 она тоже быть не может. Потому что если здесь четверка, то сверху будет видно и она. Так как пятерка уже поставили шестерки, и чего-то вот опять. То есть будет 3 здания. Значит, здесь только тройка может быть. Значит, здесь только двойка, здесь только единица. Ну а четверка остается слева. Ты можешь заметить, что вот в этой строке единица не может стоять справа. Она должна быть слева, но слева все клетки видны, поэтому если только здесь, иначе она будет загорожена кем-нибудь. Теперь в этом столбце у нас стоит, видно три здания. Видна шестерка, будет видна еще четверка, которая где-то здесь. И видно вот это здание с краю. То есть здесь не может быть четверка, здесь смотрят либо два, либо три только. В этой клетке тоже можно, не может быть единицы, не может быть четверки, пятерки, четверки, тоже смотрят только два или три. Значит, 4 и 1 где-то здесь. Отметим это. В этом столбце у нас должно быть видно сверху только два здания. Видна шестерка. И, значит, тройка должна быть загорожена вот этой цифрой. Значит, здесь должна быть четверка. ну вот так здесь получается единица и здесь четверка. Здесь у нас в этом столбце не хватает только двойки. В этом столбце где-то здесь будет видна пятерка, которая будет видна сверху. Шестерка видна сверху. Значит, вот эта двойка сверху должна быть не видна. Значит, она должна быть закрыта вот этой цифрой, которая может быть только 3. А здесь у нас, соответственно, остались 1 и 5. Теперь посмотрим справа. Здесь тоже цифра 3. Если здесь 3, единицы, то она не будет видна, она будет закрыта этой цифрой. Шестерка закроется остальные цифры. То есть будет видно только 2. Значит, здесь может быть только пятерка, здесь только единица. Что еще мы можем заметить? В этом столбце пятерка может быть только здесь. Что здесь тоже осталось только два или три. У нас все, все пятерки уже расставлены. Да, но здесь снизу видно тройка. Должно быть видно 3 здания, видна шестерка, видна пятерка. Значит, из этих двух зданий видно только одно. То есть, вот это нижнее должно быть больше верхней. То есть здесь будет 3, здесь будет 2. Здесь остается 2. Теперь в этом здании столбце снизу должно быть видно 3 здания, видна двойка, шестерка. И значит из этих двух видно только одно, то есть 4 ниже 3 стоит выше. Значит, здесь в этой строке опять же из пятерки видно все оставшиеся здания, 2 и 3. Ну, а дальше надо просто воспользоваться правилами магических квадрата. В этой строке надо поставить двойку только сюда или единицу только здесь. В этой строке единица может здесь, четверка здесь, ну и оставшиеся четыре и три. Задача решена.